Дорогие коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим методику увеличения объема преддверия полустирта. Метод рассчитан преимущественно для нижней челюсти дистальных участков в зоне адентии. Такая методика используется для увеличения объема прикрепленной десны планируемый костный пластик и при недостаточном объеме мягких тканей и недостаточной толщины прикрепленной десны. Также этот метод подразумевает подготовку принимающего ложа для будущих костно-пластических мероприятий запуская процесс регенерации. Строго посередине альвеолярного отростка проводится разрез Полнослойный, параллельный альвеолярному отростку. Далее выполняется два вертикальных разреза, также полнослойные. И откидывается полнослойный вестибулярный лоскут. Чуть ниже мукогенгивальной границы. Также препарируется оральная поверхность до муки границы. Начинается препарирование принимающего ложа для запуска регенеративных процессов путем создания перфорационных отверстий в компактной костной пластинке вестибулярной поверхности будущего принимающего ложа. Мы погружаем сверлу в костную ткань не более 5 миллиметров. Далее мы собираем живые клетки, которые у нас получились в процессе сверления перфорации к вертикальной пластинки. Ассистент это может сделать заблаговременно или хирургическим пылесосом. Ну, теперь мы выполняем скарификацию принимающего ложа пизохирургическим ножом. Того, чтобы убрать слой компактный кости. Таким вот Это обеспечит нам прорастание в будущем космических